Добрый день, дорогие зрители! Хочу представить вам проект дома, очень популярного в Владимирской и Ярославской областях, а затем уже завоевавшего популярность и во всем Подмосковье. ЗПП-126 «Зеленый жемчуг». Дом площадью 126 квадратных метров. Это по сути замена в четырехкомнатной квартире в пригородном квартале. Высота потолков в доме почти 3 метра. Дом отличает очень грамотная планировка, которая позволяет с комфортом пользоваться всеми площадями и помещениями этого дома. Первый этаж включает просторную кухню-гостиную с выходом на террасу, спальню и санузел. На втором этаже три спальни и санузел. То есть это действительно замена четырехкомнатной квартире. А ведь цена такого готового дома рядом с Зеленоградом чуть больше 4 миллионов рублей. А в Зеленограде столько стоит однушка. Вот этот дом, построенный в КП «Жемчужный», непосредственно в близости от Зеленограда и от Москвы, 20 километров до МКАД, 15 километров до Зеленограда, с другой стороны Ленинградки, он стоит 4 миллиона 150 тысяч рублей полностью с участком, 9 соток, со всеми коммуникациями, сантехникой. То есть заезжай и живи. Очень многие жители Зеленограда сейчас, кстати, меняют свои однокомнатные квартиры и студии на дома вот в этих наших поселках. Конечно, дома такого типа изобрели не во Владимирской области или в Ярославской, и вообще не в России. Их очень много можно увидеть и в США, и в Канаде. Но это только подпитывает нашу уверенность в правильном выборе. В этом доме будет уютно и в дождливую погоду. Подписывайтесь, комментируйте, пишите, какие проекты вам интересны, что хотите видеть на нашем канале. Спасибо большое за просмотр.